Наш эфир продолжает программа Час Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Уже в новом году. <свят> в новом году, да, уже скоро и по-старому. Будем в новом году. А, кстати... Да, у меня приятные обязанности. Я вас буду каждый понедельник с чем-нибудь поздравлять. <свят> Еще в ближайшие недели-две. Кстати, завтра православное Рождество. Да, вот как раз поздравляю всех, кто его празднует, я с большим удовольствием поздравляю с этим замечательным праздником. Ну а сейчас давайте поговорим о том, чем же запомнился нам 2019 год. Да, тут, знаете, очень много шуток есть в интернете насчет того, что уж сколько все, кому не лень, подводят итоги года, и всем это уже надоело. С одной стороны, шутки-то я, конечно, понимаю, с другой стороны, ну, на самом деле, все-таки полезно по прошествии какого-то времени рассмотреть определенный период и по его поводу что-то там подумать, порефлексировать, да проститься мне такое слово, и заодно даже попробовать что-то прогнозировать. Хотя прогнозы – это как раз дело последнее, мои практически никогда не сбываются, но я, тем не менее, рискну кое-что предположить сегодня. Поэтому привычно благодарю Полину Волкову за помощь подготовки выпуска и пытаемся вместе с вами вспомнить, что же было хорошего, плохого и запоминающегося в году прошлом, прежде всего в вопросах, конечно же, политических. Но для начала неожиданное для меня самого продолжение нашего последнего разговора, как вы помните, в прошлом году, да, теперь это уже прошлый год, мы закончили на обсуждении итогов года в поп-культуре. И там описал я, что было тоже плохого и что хорошего. И вот тут неожиданно золотые глобусы, которые вручались вот буквально вчера, и которые за последнее время превратились, ну, как и все в Голливуде, в зрелище политкорректное, удручающее и омерзительное, где звезды, раздутые силиконом, но утратившие остатки мозгов, вещают о том, как они ненавидят республиканцев Чейни, Трампа и кто там подвернется под их языки, а дают премии фильмам, опять же, политкорректным, конъюнктурным, и которые никому, по большому счету, не интересны. Спросите, кто-нибудь помнит вообще, кто получал «Золотую глобус» в прошлом году? Я, например, не помню. И как ни странно в этом году вдруг золотые глобусы какой-то такой осторожный оптимизм-то внушили, потому что победил в рубрике там по рубрикам я говорю про фильмы не про телевидение драма мюзикл комедия вот в рубрике мюзикл комедия победил фильм Тарантино Который, о котором мы говорили не раз в прошлом году, и который высмеивает э, левую идеологию и левую ностальгию. Сам Тарантино получил за сценарий, а Брэд Питт, э, исполнитель роли такого классического белого мужчины прошлого, э, ветерана, там не проясняется какой войны, но судя по всему корейской, то есть антикоммунистической и этот герой положительный, напомню, он получает э, бобу за второстепенную мужскую роль. Э, за роль второстепенную женскую получает, э, да и за главную, прошу прощения, женскую э, в мюзикле-комедии получает Зелвигер, э, гимн старому Голливуду. Ну, там, к сожалению, есть некоторые не очень мне понравившиеся эпизоды, но сам, сам по себе Джуди Гарланд... Э, это была для меня героиня Голливуда прошлого, и Зелвигер сыграл ее здорово. Про фильм «Семнадцатый» я вам ничего пока не могу сказать, но вы помните, в прошлый раз я говорил, что... Слышал немного хорошего и надеюсь, что он оправдает ожидания. Но вот этот фильм получил Глобуса как драму из режиссуру, так что какие-то политкорректные награды там были. Но вот в целом неожиданно победил Голливуд ну, не консервативный сейчас такого уже нет, но адекватный, так назовем. И еще более удивительно то, что ведущий, британский комик Рики Джервес комик очень сильный но себя запятнавший в семнадцатом году поддержкой Корбина, в девятнадцатом он, по-моему, уже поутих, так вот Джервес еще выдал убойную совершенно речь, где высмеял Голливуд и все глупости голливудские жестоко, но очень точно. Я не буду его шутки воспроизводить, они сейчас по всему интернету ходят, найдите, посмотрите, а не пожалеете. И то, что левая пресса уже взвыла о том, что э, вот, Джервес обесценил все политические высказывания голливудских звезд своими шутками, э, ну, это, я считаю, замечательно. Так что вот в поп-культуре у нас начало неожиданно оптимистическое года. Посмотрим, что будет дальше. Ну, а теперь, да, к политике. Если мы с вами начнем издали, то есть все-таки не будем говорить об Америке, о, о, о Азии, Европе и Америке Южной, то ну, Ближний Восток оставим, Ближний Восток у нас с вами во второй части будет, как вы, думаю, уже сами догадались. Так вот, в Европе, по замечаниям очень многих, кто-то кто это отмечает с удовольствием, кто-то с сожалением, но год знаменовался укреплением позиций правых. При этом правых даже не так скажем, общепринятых, ну, то есть какие -то партии, которые стали уже воплощением истеблишмента, их называют правыми по инерции, хотя они уже ничем не отличаются от левых, по большому счету. А вот правы именно такие, которые позиционируют себя как противники исламизации, противники социализма, и хотя, к сожалению, они еще не везде побеждают, но они становятся все более и более серьезной силой. Совсем недавно говорили про Скандинавию, шведские демократы, новые правые в Дании, Вокс в Испании. Ну и если уж обращать внимание на партии серьезные, то, конечно же, оглушительная победа консерваторов в королевстве. Да, как раз консерваторам тоже достаточно претензий. Там э, тычеризма уже маловато. Но когда выбор между консерваторами со всеми их проблемами и э, Корбином, то, разумеется, такой огромный успех консерваторов э, – это хороший повод. И заодно напомню в этой же связи победу. Консерва... Ну, она называется теперь либеральная но консерваторов в австралии вопреки всем прогнозам хотя к австралии мы еще вернемся там все увы, не так оптимистично сейчас складывается и в этом плане что отмечают практически все обозреватели на которых я уже начал ссылаться это то что левые теряют Левые, вот так называемые левоцентристы, левые вообще по всей Европе сейчас теряют свои позиции. И даже если они где-то и побеждают, то им надо, что, конечно, настораживает, блокироваться с крайне левыми и тогда показывать себя во всей красе, либо, как в Испании происходит, либо им надо перенимать повестку дня правых. Поэтому когда в Дании побеждают э, социал-демократы, то э, во многом они побеждают потому, что позиционируют себя антимиграционной партии, э, чего официальные не новые правы, о которых я говорил, а более официальные консервативные партии Дании себя такими не могли против, э, позиционировать. Э, так что здесь э, кто-то даже выложил э, из британских экспертов, Расклад такой, ну не знаю, насколько ему верить, из которого следует, что позиции левых по Европе сейчас самые низкие с войны, со Второй мировой. И в дальнейшем, скорее всего, это будет падать. Объяснение очень простое. В Европе, да, кстати, и в Австралии, и в Штатах, сейчас левые переста... теряют стремительно свою основную базу. А обычно считалось, что левые все-таки, хотя мы знаем, что это неправда, но раньше, по крайней мере, они себя такими позиционировали, подают себя партиями рабочего класса и низшего среднего класса, но теперь это абсолютно элитарные партии. И, конечно же, я об этом тоже не раз говорил, но вот прошлый год, пожалуй, ярче всего продемонстрировал. Левые – это стирание национальной идентичности, Левые – это какие-то невнятные группировки, интересы невнятных столь же международных организаций, которые ставятся выше интересов своих граждан. Это абстрактная борьба с климатом, непонятно каким образом, но понятно, что за счет тех самых рабочих и среднего класса, которые будут терять деньги и рабочие места, и, естественно, люди, которые, повторяю, гораздо умнее, чем их считают, они, пусть это и не всегда, увы, работает медленно, зачастую это восприятие реальности, но вот видят, что и как, и от левых отворачиваются. А левые получают только нелегалов, так называемую интеллектуальную элиту и поп-культуру, на которой далеко не уедешь. Как смеются в той же Великобритании, практически все знаменитости поддерживали ну, известные лейбористов. И чем это закончилось, публика показала, что до мнения знаменитости делать ей большого нет. И это, конечно, радует. Правда, есть опасность, потому что левые тут ни в коем случае нельзя чувствовать себя в спокойствии. Вот в Австралии казалось бы полное поражение левых, неожиданное, но теперь там пожары, и хотя я вижу по сообщениям тех, кто там живет, и людей разумных, что это все сильно преувеличено, но проблема действительно существует, там пожары серьезные, но не катастрофические. Однако тамошние лейбористы, естественно, уже атакуют правительство, что это вот все потому, что их лейбористов программа, нацеленная против глобального потепления, не была реализована, и вот теперь получите пожары. Абсолютная спекуляция. Я надеюсь, что правительство Австралии на нее не поддастся, но, тем не менее, сейчас там кризис, к сожалению, вот такой существует. В Азии, если мы с вами устремим взоры туда, тоже ситуация скорее положительная, положительная я имею в виду с точки зрения союзников Соединенных Штатов, может только вот Корея Южная нас слегка беспокоит, но АБ, который однозначенный союзник и США и Трампа в частности, по-прежнему премьер на Тайване все идет к тому выборы скоро что победят победит партия пусть она как раз что забавно считается левоцентристской но она очень весьма проамериканская и в данном случае пожалуй ее победа как я говорил будет выгоднее ну вот северной Корея и с Китаем сложнее но Поглядим, я думаю, что то, что происходит на Ближнем Востоке сейчас, и, и товарищи в Пекине, и товарищи в Пхеньяне, все-таки ну, вряд ли научат, но напугают. А по Южной Америке, если мы с вами быстро посмотрим, то там... Тоже такая борьба продолжается. С одной стороны, выкинули из Боливии тамошнего левого лидера Моралиса и сейчас получили консервативное правительство ну, по тамошним меркам, которое с Израилем устанавливает отношения и пытается вернуть Боливию в число стран, относящихся к цивилизации. Изо всех сил старается пожалуй, самый яркий человек на континенте это президент Бразилии Болсонару перед Новым годом. Он опять пообещал скорый перенос посольства в Иерусалим, хотя можно сказать, что он обещает давно, но вот тут давайте к нему тоже отнесемся с пониманием. Он встречает очень большое сопротивление и Сената, и бизнеса, который уже сильно завязан с арабским миром, поэтому... Ему дадим все-таки время, но то, что он друг Израиля, друг Америки и действительно герой Южной Америки, это безусловно. К сожалению, зависла в Венесуэле обстановка, к сожалению, победили левые в Аргентине и ведется борьба против правых и проамериканских правительств Чили и Колумбии, но в Южной Америке спокойствие мы вряд ли когда-нибудь увидим, там постоянные будут эти вот колебания, э, так что главное там это, наверное, действительно смотреть на Болсонару и рассчитывать, что он сохранит свои лидерские позиции и будет президентом как можно дольше. Ну и вот э, теперь приходим к... К стране, которая нас всех интересует больше всего, конечно же. Нет, это не Россия, потому что то, что происходит в России, мне всегда сложно описывать. И в, в прошлом году ничего радостного я здесь особенно, к сожалению, не увидел. Поэтому Америка. В Соединенных Штатах, увы, тоже есть от чего и было от чего огорчаться. Всем нам, тут я говорю от лица людей, живущих за пределами вашей замечательной страны, потому что, ну, главное это то, что партия, к которой можно относиться по-разному, но которая все-таки старая и дала миру достаточно незаурядных людей, я имею в виду демократов, она все больше и больше карбинизируется. Определение не знаю, кто придумал, я его встретил в статье Карла Энглик, всем его хорошо знакомый. И то, что на сегодняшний день партия ведет себя как филиал э, Хизбаллы, Хамаса или иранских мул в Соединенных Штатах, ну вот э, в последние дни стало совершенно очевидно. А если учесть, что э, вся эта эпопея с э, импичментом, она еще совершенно откровенно преследует интересы, и Северной Кореи, и нынешнего российского режима, то сфера союзников Демпартии, она расширяется, и задается мне, американские люди в эту сферу, американские народы в эту сферу уже и не попадают. Потому что привлечение на свою сторону антисемитов, игнорирование того, что эти антисемиты вытворяют и постоянные заверения, что во всем виноваты белые и лично Трамп. Это да, это Демпартии сегодня, и как кто-то может ее еще серьезно поддерживать, мне с каждым днем становится все более и более странно. Поэтому самое гнетущее это то, во что превращается, она превратилась, но еще продолжает превращаться. Партия демократическая и, конечно же, ее союзники. Шоу-бизнес, понятно, спорт, понятно, тоже говорили об этом. но ну, и средства массовой информации и их союзники в сети, которые тоже становятся все более и более очевидны. Потому что, помните, я вам рассказывал, когда про книгу Дагласа Мюррея то отмечал его главу о том, как люди, работающие в сфере высоких технологий, могут даже, казалось бы, абсолютно нейтральные сайты, социальные сети и так далее, или поисковые системы, подчинять леволиберальной повестке. И вот я могу сказать, что за последние три года, если я открываю поисковики англоязычные, то там везде Трамп плохой, и все плохо, сегодня Трампу конец, максимум завтра и так далее. Последние дни Трамп убил генерала, а теперь оскорбляет Иран. Это, знаете, как Труман убил Гитлера, а теперь оскорбляет Германию. Конечно, очень примитивное сравнение, но не могу удержаться. И в других сетях то же самое. Даже в Твиттере там выбрасывает по принципу рекомендаций постоянно какие-то и прочие твиты, поэтому вот это, конечно, пугает и угнетает такая атака тоталитарного единомыслия, но с другой стороны, что вдохновляет, это то, что политика президента, она плоды приносит, экономика развивается. Благосостояние граждан увеличивается, представители меньшинств, увы, в малых количествах, но все-таки все видят, что из себя представляет президент и его деятельность. Уже есть, вы знаете, Блэксит, то есть черные за Трампа, увы, не так как нам бы хотелось, обширное движение, но оно есть. Есть демократы, которые определенно будут голосовать за президента, а трамперы ну, они либо уже поняли, что так или иначе судьба страны связана с 45-м, и поэтому надо все-таки его поддерживать, либо показали себя, так сказать, в истинном цвете и переметнулись к демократам, поэтому они уже такой вот какой-то силы представлять, скорее всего, не будут, которая будет вносить к какой-то раздраве внутри. Во внешней политике Трамп не все может у него гладко, но Путин никуда не вылезает, заметьте хотя все мы ждем большей жесткости но жесткости или нет а все претензии российского режима на захват новых территорий при трампе они сразу прекратились об этом мало говорят но это факт а северной кореи да там все не разбери поймешь и как а китай а вертится и крутится но тем не менее мы видим что Трамп в поединке с Китаем все же преимущество имеет, если не экономическое, то политическое и события в Гонконге, которых я не стал уж лишний раз тоже вам рассказывать, и то, что Трамп поддерживает происходящее, там это тоже в его пользу. Ну и если отвлечься от Ближнего Востока, хотя и там позиция президента вполне разумная и очевидная, то мы видим, что, может, к чему-то можно придираться, полагать, что Трампу стоит четче объяснять некоторые свои действия, вроде отвода войск где-то в определенных местах. Но в целом то, чего опасались очень многие, например, я, этого, к счастью, не происходит. И внешнеполитическая позиция 45-го, и в прошлом году мы это увидели, но с консервативной повесткой в общем и целом совпадает. Вне зависимости от того, что говорит он, и что он... Главное, что он делает, конечно же. Поэтому и здесь все в пользу президента. Проблемы внешнеполитические, наверное, но это только, да, серьезная на данный момент Северная Корея. А вот внутриполитические они остаются те же, которые были. Потому что Трамп во многом побеждал как человек, который будет бороться с нелегалами и вообще с неконтролируемой иммиграцией, и как человек, который реформирует Обама-кер. Здесь вот не все получается, и я бы тут не хотел занимать позицию тех, кто Трампа всегда во всем защищает, но, к сожалению, тут уже не все от него зависит, потому что все его действия, на ужесточение иммиграции они встречают противодействие судей. И обвинить президента мне тут сложно. В том, что он не может свои предвыборные обещания реализовать. И то, то что он уже делает, ему честь ему и хвала. С Обама Кир, то же самое. Пока в Сенате республиканцы не придут хоть к какому-то согласию, то все попытки реформировать, увы, ничего не дадут. Но хорошо, по крайней мере, что какие-то там отсекаются определенные налоги и определенные элементы Обамы кера или через судей консервативных, или через тех же сенаторов. Это происходит, хотя и не так заметно. Очень радует то, что президент при помощи сената же назначает как раз все больше и больше судей в разных самых разных уровнях федеральных. И это мы еще будем вспоминать с вами очень долго. Но пока противостояние судей – это, наверное, самая серьезная проблема. Даже не столько противостояние Сената, хотя это, конечно, проблема и, и тем более Палаты, сколько то, что любой либеральный судья может остановить действительно важный, важное решение президента, и не просто важное, которое связано с, демо... с безопасностью в стране. С этим надо что-то делать, и вот тут тот же Сенат должен включиться, потому что отцы-основатели-то хотели, чтобы -то функции судей, судов и судей все-таки решал Конгресс. А когда судьи полностью неконтролируемые, то это закон... может закончиться не очень хорошо. Принцип разделения властей он будет нарушен. Поэтому, если смотреть на год наступающий, точнее, уже наступивший, и пробовать, ну, прогнозировать, это, как говорю, последнее дело, но смотреть на то, что будет важно, то я, например, не думаю, что какие-то серьезные решения Трамп будет предпринимать в вопросах внешней политики, потому что... Сотрясения Америки сейчас не нужны. Будет он давить на соглашение с Китаем, э, и чтобы это соглашение торговое принесло максимальную выгоду Соединенным Штатам. Э, и, наверное, будет пытаться что-то делать Северной Корее, потому что ну, мирное соглашение в предвыборный год, оно, конечно же, полезно. Главное, чтобы он этим не увлекался, я имею в виду президента. Что касается политики внутренней, то здесь все мы с вами будем смотреть, конечно же, на решение Верховного Суда по пресловутой Даке, то есть амнистии для нелегалов несовершеннолетних, и даже не столько на решение, сколько на то, как на него отреагирует президент. Конечно же, если случится плохое, и ДАКу реанимируют. Мне очень хочется верить, что этого не произойдет, то это будет удар. Если ДАКу признают, как и должны, по идее, признать, противоречие Конституции, то это будет для Трампа оружие. Тоже про это рассказывал. Сейчас уж не буду возвращаться к этому. Поэтому, как Трампом воспользуется, посмотрим. Воспользоваться можно. К Обама-Кер, я думаю, Пока не будет ничего делать президент, чтобы как-то реформировать тоже перед выборами, это опасно. Что касается темы, которую я так тщательно обхожу, потому что на меня сильно раздражает именно импичмент, то я очень надеюсь, что это скорее все закончится, и Сенат благополучно все это оставит в прошлом, но... К сожалению, вот я вам сказал, что Нева-Трамперы вроде бы перестали такую играть важную роль, но несколько человек-сенаторов, вроде там Коллинс какой-нибудь, они нам, конечно, еще нервы могут помотать своими этими позициями, что а вот мы подумаем, а голосовать за или голосовать против, но, скорее всего, я думаю, сенат с этим разберется. А, ну и, конечно же, поглядим, что нам принесет э, доклад э, Дарома. Я все же не думаю, что это будет что-то такое сногсшибательное, вряд ли, к сожалению. Но если республиканцы и администрация президента смогут этим докладом воспользоваться, то все это поможет им. Ну и потом не забываем, что, хотя понятно, что в ноябре у всех у нас выбор один, это у вас, я не, я не говорю вам, за кого голосовать, но идти на выборы. А мне э, в этот раз, так как и, и более того, даже не делая над собой усилий, но уже поддерживать президента, но при этом, э, знаете, критика тоже будет нужна. Но критика какая? Любого действия, которое может поставить под вопрос переизбрание Трампа. И то, что может как-то повлиять на его избирателей. Вот в этих вопросах президента критиковать стоит. Но давайте надеяться, что поводу он нам все-таки не даст. И что все получится в этом году, как бы нам того хотелось. Хотя, боюсь, что палату вернуть будет все-таки сложно. Но, по крайней мере, президентство и сенат надо сохранять. Ну и чтобы закончить уже на оптимистической ноте мои э, итоги и вероятные прогнозы, то не забываем, что год нам дал еще и нескольких интересных политиков. Э, прежде всего, вы понимаете, я имею в виду губернатора Флориды ДеСантиса. И поэтому давайте надеяться, что и год будущий нам их даст, что те, кто показывал себя с наилучшей стороны, как, например, прокурор Бар э, или тот же самый ДеСантис, э, продолжат себя показывать именно таковыми, и что после выборов в ноябре мы друг друга все-таки поздравим. И будем уже думать о том, какой сильный республиканский консервативный кандидат заменит Трампа в 2024 году. Но пока ждем, что нам принесет год 20-й. Здесь умолкну. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Давайте мы все-таки сделаем небольшой перерыв, подошло время рекламной паузы, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Ну и теперь, наверное, пришло время поговорить о том, что обсуждают все вокруг, спорят. Кого-то это осчастливило, обрадовало, кого-то это привело в ярость, в негодование. Но прежде давайте примем телефонный звонок. Добрый день. А алло, Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот эта атака на наше посольство, это была же не первая попытка со стороны Ирана, первая попытка провоцировать нашего президента, чтобы он пришел к активным действиям. И какой реакции они ожидали от Трампа, если бы не это убийство это Сулеймани? И скажите, пожалуйста, почему вот эта атака на наше посольство на наш посыл не так, э, наши демократы не так отреагировали, а вот на убийство они, э, к Сулеймане они очень сильно отреагировали против Трампа и осуждают и вывели людей на демонстрации против э, Трампа, как будто их родной отец э, погиб на, на, э, на месте этого Сулеймане. Почему это происходит? Спасибо. Mm -hmm. Спасибо. Мы сейчас попробуем на ваш вопрос сразу и ответить тогда в этом нашем сегменте, потому на оба ваши вопросы. Потому что, ну, вообще-то, вот за последнюю неделю мы здесь я опять говорю от лица тех, кто живет в других странах, увидели ту Америку, которую мы уважаем и любим, конечно же. А именно, погибает гражданин Соединенных Штатов от рук э, каких-то там группировок. Получите удар по базам этих группировок провоцируется нападение толпы на посольство, получите ликвидацию организатора всех этих беспорядков, а дальше делайте уже выводы для, для себя. Потому что, понятное дело, что ликвидация Сулеймани, это, она напрашивалась. Потому что человек, который контролировал связи Тегерана и Москвы, и это, это, это правда, это не конспирология, а так оно и есть. Человек, который создал целую сеть группировок по всему Ближнему Востоку и был виновен в смерти большого количества людей, в том числе и американцев, было понятно, что он играет с огнем, и что нужна была, нужна была смелость, которую, к счастью, продемонстрировала нынешняя администрация, чтобы от него наконец-то избавиться. Потому что во всех действиях, вот в этих вот трех ну, я их три выделяю, мы видим, что вот те самые гляделки, в которые пытаются играть с Америкой тоталитарные государства, все три раза Трамп выиграл. Потому что удар по позициям террористов то, что нужно. Когда на посольство нападают, то Никто не рассказывает про какие-то видео антимусульманские, и никто не ждет, а сразу туда отправляются американские солдаты, и толпа, прекрасно понимая, что тут им делать нечего, разбегается. Жертв нету. Вы понимаете, с чем я провожу параллели, с каким местом. И, наконец, когда нужно устроиться и показать Ирану, что так себя вести нельзя, Пожалуйста, вот вам ликвидация видного террористического лидера. Теперь Иран может сколько угодно истерить, бить себя в грудь и уверять, что он выйдет из сделки, но ну, он из нее там, которую он и так нарушал. Но понятное дело, что Иран теперь видит: втравить войну, что они пытались сделать, не получится. А вот получать регулярные удары. В том числе такие, о которых Иран не знает, потому что то, что мы с вами видели, это было продемонстрировано, что выбор широкий. Можно бить по базам, можно ликвидировать кого-то там, можно просто усиливать в каких-то опасных местах группировки своих сил, при этом за счет тех, кто там уже находится. И все это, заметьте, без объявления войны, и без перехода к военным действиям. Поэтому теперь Иран, по большому счету, конечно же, в растерянности. Им нужна война сейчас, потому что она, скорее всего, сведет к минимуму победу президента. Но в втравить они не смогут Трампа. А получается на свою голову удары такие унизительные, откровенно. Вот этого они побоятся. Поэтому нельзя гарантировать того, что все успокоится какую-то гадость они сделать постараются, но то, что преимущество сейчас со стороны Соединенных Штатов, на мой взгляд, это все-таки очевидно. Другое дело, что, у, конечно же, у Ирана появился неожиданный, как неожиданный, союзник, а именно, что все то же, что у бизнеса и демократы, потому что нам стали рассказывать, что вот и то было не надо делать, и это не так, и, как совершенно верно сказал уважаемый, слушатель, и демонстрации, и, заметьте, обвинение, что Трамп это устроил, чтобы отвлечь внимание от импичмента. Простите, кто бомбил в 98 году тот же самый Ирак во время слушаний по импичменту? Это был Клинтон, демократ. Тогда это никого не волновало среди демократов же. Что Трамп все это сделал специально, и все вот это вот, вся эта история похожа на Бенгази, но что он там чуть ли не в этом виноват и так далее. В Бенгази, извините, те же демократы нам, нас уверяли, что там никакого кризиса не было, и само слово «Бенгази» никак не связано с деятельностью Обамы. Теперь получите. То есть Трамп их ткнул носом в собственные же проблемы. Я, поверьте, мне не возражал в 1998-м против бомбардировок Ирака. Потому что тогда и надо было показать, что и как. И сейчас с действиями Трампа я полностью солидарен. Все лучшие действия, все лучшие э, поступки, как известно, в политике, они на стыке прагматизма и идеализма, о чем я не раз говорил. И если Трамп действительно захотел отвлечь внимание от импичмента, который которого и стоит внимание отвлечь. Но заодно э, он укрепил позиции Америки, он их укрепил. Я не вижу никаких проблем. А вот демократам стоит, конечно же, подумать и о, о своем собственном прошлом. Тем более, когда, например, э, велась война в Корее, и ряд действий Трумана вызывал недовольство у республиканцев, или во Вьетнаме, и ряд действий Джонсона вызывал недовольство у республиканцев. Они не ходили на улицы и не поддерживали корейских и вьетнамских коммунистов. Демократы на сегодняшний день делают именно это. И все разговоры о том, что президент что-то там нарушил, там, знаете, против конституции и так далее, там, знаете, есть конфликт двух решений Конгресса. Это старая антиниксоновская, 1973 -го года который очень сильно расширяет полномочия Конгресса приведению боевых действий, и вот то, что резолюция о применении вооруженных сил 2001-2002 годов, которая, наоборот, уже расширяет действия президента, хотя там можно цепляться, насколько это связано с 11 сентября и так далее и тому подобное. Но вот когда я сталкиваюсь с такой ситуацией, что есть два решения Конгресса, Которые друг другу в чем-то даже противоречат. Я открываю книгу Джозефа Стория, который писал в XIX веке, но остается э, лучшим и главным комментатором в области Конституции, и читаю, и вам советую: что когда необходимо предпринимать военные решения, то согласно Конституции, э, мы должны это трактовать как то, что это полностью прерогатива исполнительной власти. Если решение требует срочного, и смелого какого-то принятия решения, чтобы срочно решить проблему, то э, любые советы, консультации, э, переговоры с другими ветвями власти, они все губят, и военная операция сводится на нет. Поэтому я с Джозефом в и поэтому полагаю, что какие бы то ни было претензии к президенту, что он что-то нарушил со стороны Конгресса, они как раз противоречат Конституции, в ее первоначальной трактовке. Что же касается другого момента, то еще в Конституции, как вы помните, есть такой момент, как государственная измена, которая характеризуется, то что даже трудно адекватно перевести на русский язык, но словами «aid and comfort to enemies». И то, что я вижу сегодня и последние дни со стороны демократов и их союзников в средствах массовой информации и поп-культуре, вот здесь это вполне подпадает под измену, по моему мнению. Потому что, когда происходит ликвидация террористического лидера, да еще на территории, которая так или иначе под контролем американских войск, не в Иране же его устранили, правильно? А, а вижу, что демократы и, и же с ними негодуют и обвиняют президента, то они помогают извинить Ирану, то есть врагу Соединенных Штатов. И хотя, к моему, ну нет, ну не к сожалению, это уж я, конечно, гипертрофирую, перегибаю и так далее, но на самом деле предъявить Демпартии обвинение в измене, у Трампа есть основания, ничуть не меньше, а может и больше, чем у тех демократов, кто обвиняет его в нарушении Конституции. Но Трамп, конечно, этого не будет делать, все-таки демократия, двухпартийная система и так далее. Но то, что мы сейчас видим со стороны э, демократов и же с ними, это, по моему убеждению, в чистом виде измена. И то, что эти люди претендуют на то, чтобы победить в ноябре, это не может не настораживать, по моему мнению. Что будет дальше, в регионе, конечно же, трудно себе представить, потому что, как я уже сказал, про Иран я уже сказал, Ирак вот теперь забеспокоился. Хотя, на самом деле, сами иракцы, судя по тому, что по тем видео, которые поступают, очень даже рады простые иракцы, потому что им, конечно, все это уже источертело, то, что там постоянно какие-то террористы друг друга стреляют, и они от этого только страдают. Но правительство, естественно, должно надувать щеки, изображать свою независимость, стучать кулаком, предъявлять претензии Америки и, как вот, согласно последнему решению парламента, даже требовать вывод войск. Здесь мне сложно сказать к себя вести. С одной стороны, на самом деле, вывод войск – это не самая худшая идея, потому что, раз Ираку так хочется увязать в глубине конфликтов на здоровье но к сожалению это может привести к повторению ситуации с игилом и то что ираном и ираком ближний восток не ограничивается там есть и другие страны которые безопасность которых так или иначе важна, прежде всего израиль конечно же. поэтому то что трамп сказал что если вы хотите чтобы мы ушли оплатите к нам то-то то-то то-то содержание военных баз и так далее, и так далее, да еще и, они а не то, получите санкции, здесь я опять вот э, тот случай, когда я полностью поддерживаю президента. Потому что с правительством, которое пришло к власти благодаря американцам, э, в которого, благодаря американцам в Ираке поддерживается вообще хоть, э, хоть какая-то безопасность, если они так хотят получить гражданскую войну и подчинение Ирану, пусть они за это платят. А так, э, до той поры, пусть продолжаются все вот эти э, сотрясения воздуха, э, угрозы и так далее. В конце концов, э, вот здесь, я думаю, все точно утихнет. Они еще неделю-другую, может, что-то там попринимают, какие-то громкие указы э, и декларация, а потом э, все опять э, успокоится. А уж как решать, куда войска выводить или не выводить, пусть в Вашингтоне думают. Но в целом, как бы то ни было, на данный момент события, которые происходят на Ближнем Востоке, они повторяют в пользу Трампа. В Америке, судя по тому, что вижу я, могу ошибаться, но несмотря на истерики демократов, Трамп свою популярность тоже упрочил. И это на самом деле хорошо, ничего плохого в том, чтобы использовать какие-то действия внешнеполитические для своей популярности, повторяю, я не вижу, это вполне разумно, вполне адекватно, и президенту для этого и существует, чтобы побеждать на выборах и использовать для этого методы, которые к тому же приносят пользу и стране, а это принесло пользу стране. А, так что я считаю, что действия президента и его администрации были следовали Конституции, нарушено ничего не было. И хотя, конечно же, мы ждем и следим за тем, какие шаги будут предприниматься со всех возможных сторон, но это именно тот случай, когда президент должен получать всяческую поддержку и внутри страны, и за ее пределами, со стороны всех адекватных людей. Да, собственно, я это и вижу. В Британии многие поддерживают, естественно, то, что делает Трамп, в моем любимом Мольстере в Северной Ирландии консервативные лоялисты все однозначно за Трампа тем более, что ирландцы за Сулеймани поэтому, я думаю, так должно быть и дальше здесь прервусь, если Сергей что-то добавит с удовольствием передам ему слово давайте попробуем принять звонки люди пытаются дозвониться долго а, хорошо, Дом... да, уже давно, добрый день да, добрый. здравствуйте Два вопроса. Первый. А почему не упомянули по итогам года Джулиане и его материалы? Что считаете, что они недостойны внимания? Это первый вопрос. А второй вопрос. Сегодня появилась информация, что Сенат делает какой-то демарш, новые правила, и которые не сводят на нет стоп-действия пилоте, что они обойдутся без нее. Известно ли вам что-нибудь? Спасибо. Спасибо. Так, хорошо, спасибо. По первому вопросу, но я вам говорю, во всей этой истории с импичментом в ней столько всего, мягко говоря, того, что меня от, вызывает у меня отталкивающие эмоции, что если бы я все про это рассказывал, у меня бы времени не хватило. Пока ждем что я Я больше интерес у меня вызывает, что нам даром расскажет. А что касается сената, я пока не встречал этой информации. Ну подождем и увидим. Ну, Линдзи Грэм на Факс News говорил о том, что если в ближайшие дни <coughs> Пилоси не передаст э, э, статьи импичмента в Сенат, то мы можем изменить правила и, не дожидаясь э, вот этой передачи, так сказать, провести травил самостоятельно и принять решение. Я не знаю, насколько это так, но, во всяком случае, он об этом заявил. <coughs> и еще э, вы очень хорошо сказали, что... Иран приобрел неожиданно потом поправились э, союзников в США. А, речь идет прежде всего о демократическом кокосе в Конгрессе. Вот тут уже Адам Шиф потребовал, заявил о том, что необходимо провести публичные слушания по, этому, по этой атаке ракетной. А Нэнси Пелоси готовит резолюцию, ограничивающую полномочия президента трампа в действиях направленных против ирана другими словами пелоси готовит резолюцию о сдаче ирану то есть вот surrender вот так uh, The Beltway Report написал uh, сдаемся Ирану. на самом деле действительно или они считают ну то есть тут вот, очевидно что демократы выступают на стороне ирана то есть они для них это не ново это все в порядке вещей вы помните политику Обамы, 150 миллиардов, 2 миллиарда наличка и так далее, а снятие санкций, что позволило Ирану развязать войну по, по Ближнему Востоку террористическую а, во всем Ближнем Востоке и не только на Ближнем Востоке. И вот это продолжается. То есть, если раньше мы говорили о том, что в Конгрессе несколько представителей Хамаса находятся, то сейчас можно говорить о том, что весь демократический кокус занял сторону ирана а, вражеской, а, вражеского государства по отношению к соединенным штатам америки и это к сожалению факт ну демонстрации прошли по моему в 70 городах но с этими все понятно обдолбанные студенты а, проплаченные там, дядюшкой соросом как обычно или еще кем-то Ну, сорос наверняка тут приложил руку, но в основном-то все здравомыслящие люди понимают, что это была ответная реакция на... Трамп предупреждал, когда они сбили наш дрон, он сказал, сначала вроде бы принял решение атаковать, потом сказал нет, поскольку никто из американцев не погиб, но если, не дай бог, кто-то из американцев погибнет, иран об этом пожалеет. Он свои обещания сдержал. Иранцы атаковали, ну, Хизбалла атаковала, на самом деле, неважно, пракси но и получили такую ответку на сленге, так, по-моему, это звучит. Да, и именно. И к сожалению, времени больше не осталось. Еще раз с Рождеством Христовым всех православных, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи, с Рождеством.